Внешние созидающие силы Вселенной – это гравитационные векторы силы, создаваемые каждым отдельным атомом, входящим в определенный R-уровень сил Вселенной. Положение атомов, входящих в каждый внешний R-уровень силы Вселенной, будут для нас относительно высоких скоростей движения атомов нашего земного мира, словно застывшие горы. Время для них течет по-своему, долго. В области пространства, расположенного между внешними атомами Вселенной, от периферии к центру, происходит максимальное множественное пересечение этих вектор сил. Любая внутренняя, условно взятая к рассмотрению точка пустоты пространства, является потенциально возможным центром нового атома. Внешние силы Вселенной могут захватывать своей силой каждую точку пустоты внутреннего пространства бесконечно в глубину. Значит, получается, что пустота нашего земного межатомного пространства тоже потенциально бесконечна в своем развитии, как и точка центра атома. Каждый рассматриваемый нами земной атом поддерживает свое существование с атомами, входящими только в определенный R-уровень внешних сил Вселенной, создающих своим окружением подобие гигантского мыльного пузыря, с равенством вектор сил влияния на центр нашего земного атома, всех внешних атомов, входящих в эту тонкую эроболочку. В самом центре этого мыльного пузыря будет находиться наш атом.